Я еще одну такую песню написал на сети Дмитрия Беличенко. Дмитрий Беличенко был прекрасным поэтом, и он больше четверти века прослужил в газете «Красная звезда». Он ездил по горячим точкам, по всем, писал тут потрясающие репортажи в газете «Красная звезда», публиковал. И вот меня познакомили с его творчеством мои друзья из этой газеты. Я изумился его стихам. И одно из них... Песня называется перекличка. Представьте, на какой-то большой площади стоят все родовой, которые когда-либо защищали родину, начиная от Витязей, от древних, да. Значит, гусары, там, киросиры, все. И советские солдат, вот все они на площади идет, между ними перекличка. Такая песня. Перекличка идет, перекличка. Идет по военным полкам. Долетает до вас Повелительны постаршины И касаясь плечами И в руки по швам Вы ему отзоветесь Кто с этой, кто с той стороны Вы ему отзоветесь Кто с этой, кто с той стороны Ваши средние братья Под ядрами бородина Наши старшие братья, поятно не ней вы бессметные люди. Такая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Нашей русской землей для лучших ее сыновей. Колоса, голоса, голоса то ли это гречиха гудит, то ли топот полков, а носят носят ветра, то ли тень самолета над самой крышей летит, то ли над родиной нашей победно несется ура, то ли над родиной нашей победно несется ура. Ваши средние братья, под ядрами бородина, Ваши старшие братья, поятные предвеканей, Вы бессмертные люди, такая уж должность дана Нашей русской землею для лучших ее сыновей. Ваши средние братья, под ядрами бородина. Наши старшие шеревратия, понятно не коней. Вы бессмертные люди, какая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Вы бессмертные люди, какая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей.